Оригинальный проект дома в Кингисеппе не оставит вас равнодушным. а Внушительная площадь дома – 226 квадратных метров – позволяет разместиться в нем большой семье. 35-метровая светлая гостиная комната в форме полуокружности подчеркивает индивидуальность наших хозяев. В доме есть 16-метровая терраса. Две из четырех спальных комнат имеют выход на собственный балкон. Дом оснащен гардеробной комнатой, котельной, двумя санузлами, а большая ванная комната обеспечивает особый комфорт. Дом построен из газобетонных блоков и имеет надежный фундамент. Мы также смонтировали все необходимые коммуникации, включая экономную систему отопления «Газгольдер», и даже оборудовали всем необходимым просторное чердачное помещение, которое также расширило жилое пространство семьи. Строительная компания «Апельсин» Воплощаем ваши мечты о загородном доме.